Всем привет, с вами Валерий Каз, и мы с вами находимся в САМПе, а именно на вот этом вот сервере спецназ против террористов, ТДМ. О том, почему так давно не выходили мои видео на ютубе, я расскажу в конце этого видео, чтобы не затягивать с вступлением. Поэтому я лишь только пожелаю вам приятного просмотра, и мы начинаем. Поехали! Приземляюсь. вот так вот хорошо. Не, не, не, иди отсюда, это моя точка, все. The... Of Кто успел, тот и съел. Не психуй, все, захватил ее, отстань. Да шеровно, бля. А, а... ты не слишком оболзел, ты... Вообще-то мой самолет какой Ну... Взлетай! э э Почему ты вышел, не понял? Чего? э, -э Зашибись. Поздравляю, ты угробила мой самолет. Нафиг тебе даже помогать не стану. э, -э, -э. Это как получилось, интересно. Хотя что я говорю, это GTA мы. Тут все может быть. Все, погнали, ребята, давайте. Давайте, давайте. Во-во, мочи, мочи. Так. Ой, еще. А я промахиваюсь. Сбивать самолет нафиг. А, все, его не бежу. Ладно. Так, еще один. Все, готов. Хорош. Все, погнали дальше. Все, раншот, все захватываем Точка, ребят. Уходим. Э -э ребята, помогите. Я застрял. Помогите кто-нибудь. Ау. -у -у. Я здесь, под машиной. О, спасибо. Все, прикрываю. А, никого нету больше. Стоп, стоп, стоп, не закрывайтесь, ч. Так. А, она уже наш? А ч, территория оранжевая? Ну ладно. Возьму-ка я мотик лучше. Давай, поехали.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 Ладно, тут рядом там покатаюсь, не буду вам мешать. А то только меня сейчас замучит нечаянно. Ой, сори. Я случайно. Опа, ребята все к нам приезжает. Валим, валим отсюда. Я сваливаю, ну нафиг все. Он там один остался. А их там, блять, пятеро. Нафиг. Оп, тупик. Нехорошо. Хе. Ну-ка... Она сдавить не получилось, окей Мне еще колеса продырели Классно Ребята Ребята, соси... а, спасите Что ты сейчас сказал? Все, давайте Давайте, ну, все. Я вас не звал. Идите на теперь о том, почему так долго не было моих видосиков на YouTube. Возможно, некоторые из вас, ну а может быть и все, подумали, что я просто забросил YouTube нахер. Но на самом деле это не так. Поверьте, на то были весомые причины. Просто так я бы не стал его забрасывать, поскольку мне это и, ну, мне это не нужно. К сожалению, посвящать в детали я вас не буду, поскольку это личное. Но это не главное. Главное то, что я снова здесь и продолжаю делать для вас крутые, смешные и интересные видео. В будущем я постараюсь больше не делать таких долгих перерывов. Почти три месяца не выходили мои видео на ютубе. Но конечно от этого большого трехмесячного перерыва есть небольшой плюс. Это плюс в том, что я набрался сил и теперь я полный энергии и энергии. И снова готов снимать видео. Ну а на этом видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, если хотите. И мы с вами скоро увидимся. Пока.